Мы знаем, что тело плавает, если сила тяжести, действующая на него, равна выталкивающей силе, то есть равна весу воды в объеме части тела, погруженной в воду. Соответственно, судно плавает в воде, если действующая на него сила тяжести равна весу воды, вытесненной подводной частью судна. Глубину, на которую судно погружается в воду, называют осадкой. Наибольшая допускаемая осадка судна отмечается линией, называемой ватерлинией. Она показывает предельный уровень, до которого может погрузиться судно в воду при его загрузке. Ватерлиния отмечается на корпусе корабля красным цветом. Вес воды, вытесненный судном при погружении до ватерлинии, называют водоизмещением судна. Водоизмещение позволяет определить, какой максимальный груз может взять судно на борт. Вес этого груза равен разности между водоизмещением и весом судна в воздухе. Эту величину называют грузоподъемностью судна.